И всем привет, с вами я Настя. Сегодня мы будем проходить квест, который вышел 3 числа. Он посвящен Пасхе. А также, если вы хотите поиграть со мной, все ссылки на скачивание игры я оставлю в описании. Также вводите мой промокод при регистрации, который даст вам 50 тысяч рублей при достижении пятого уровня и целых 100 тысяч рублей при достижении десятого уровня. уровня. Итак, самый первый персонаж находится в городе Южном на вокзале. Это Дед Кирилл. Итак, нам сказали, что нам нужно найти Владимира. Это фермер, который находится в деревне Гаэль за Анашаном. Сейчас мы едем именно туда. Недалеко от старых грузчиков горели стоит именно наш Владимир Путин. Путин сказал нам ехать в Арзамас в магазинчик хлеба, где будет стоять наш следующий персонаж. Итак, недалеко от въезда в Ардамас мы нашли этот магазинчик. Направляемся в Роговичи к школе. Итак, мы нашли девушку у школы, которую зовут Мария. Сейчас мы едем в Бусаево в магазинчик. Итак, здесь мы видим торговца, которого зовут Осип. Он снова нам сказал какую-то переверту. И, в общем, как всегда, мы поехали в другое место. Сейчас мы едем на завод, где разгружаются и загружаются дальнобойщики. В общем-то, Виталий сказал мне отправляться в техникум, где я смогу испечь куличи. В общем-то технику мы нашли, а теперь отправляемся печь куличи. Я представляю, сколько завтра будет народу здесь, потому что игроков-то много, а столько всего 4. И мне кажется, этот квест будет выполняться завтра днем очень долго и мучительно. Как хорошо, что я играю в это в 4 часа утра. Также хотела бы напомнить, если ты еще не подписан на мой канал, то сделай эту красную кнопку серой. Не забудь нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Итак, мы спекли все куличи. Теперь следующий квест мы сможем пройти только с 4 числа. В 0.00 по московскому времени. Не забудь поставить лайк и подписаться на мой канал. Спасибо тебе за просмотр данного видеоролика. Удачи и пока-пока.